всем привет дорогие друзья на связи кузнецов никита и наш канал настольный теннис для всех сегодня я хотел бы поговорить о такой важной теме как участие в соревнованиях то есть соревновательный процесс сам лично знаю достаточно большое количество людей любителей которые тренируются достаточно долго в неделю достаточно большое количество раз, 3-4, даже 5 раз в неделю по 2 часа некоторые тренируются. Отрабатывают подачи, перемещение ног. То есть, в принципе, правильно ведут тренировочный процесс, но категорически не хотят участвовать в соревнованиях, мотивируя это тем, что я еще недостаточно готов, но ну, может быть еще немножко что-то мне надо отрабатывать вот это, а вдруг я кому-то проиграю и огорчусь, и так далее, и так далее. То есть существует очень много возражений. Могу сказать по собственному опыту, в течение года сам не принимал участия ни в одном турнире, в связи с тем, что у меня была серьезная травма. И вот буквально на днях принял участие в воскресном турнире в Москве, на котором выступала порядка... 47 участников. А -а -а. А -а -а. Турнир достаточно интересный. -а -а, человек 7 человек уровня мастеров спорта, то есть было с кем посоревноваться и профессиональным спортсменам, в том числе и любителям. И сразу же мне стало понятно, в каком аспекте мне надо, надо добавить, где неправильно выходят ноги у меня на мяч, где не дорабатываю в подаче, где не дорабатываю в тактике игры. И еще огромный плюс. Я окунулся в эту соревновательную атмосферу, то есть получил такой моральный взрыв, моральное удовлетворение от этого всего процесса. Да, конечно, хотелось занять, как хотят все спортсмены, первое место, но, к сожалению, пока форма этого не позволяет сделать, но зато есть стимул к этому стремиться. Также я встретил новых людей, пообщался с ними, мы обменялись опытом, кто-то что-то посоветовал мне, кому-то чем-то помог я. То есть, в принципе, я считаю, что обязательно, если вы хотите развиваться в настольном теннисе, возьмите себе за правило хотя бы раз в месяц минимум вы должны посещать турнир, неважно какой он там, чемпионат мира или чемпионат какого-то маленького муниципального округа, разницы нету никакой. Самое главное, чтобы был соревновательный процесс, чтобы вы находились внутри него. Тем самым вы будете получать заряд положительных эмоций. но ну, может быть, не всегда положительных, если вы будете проигрывать и злиться на себя. Но в любом случае вы будете знать, что вам надо отрабатывать, на что сделать надо акцент. Для того, чтобы в следующий раз уже не совершать ошибки. И еще одна немаловажная деталь, это, конечно же, опыт. Чем больше вы отыграете турниров, тем будет больше у вас опыта. Можно быть супер великим спортсменом и на тренировке делать по 50 топсов слева, по 50 топсов справа, и перекручивать со всех возможных зон, но выйдет человек, который... Ниже вас по уровню игры. Но который накатан на турнирах. Есть такой термин. Да? Человек, который накатан по турнирам. Ездит, не вылезает с них. Он просто знает 3-4 комбинации. Он уверен в себе. И он просто будет вас обыгрывать. И это тоже очень обидно. Так что всех еще раз призываю. Друзья, занимайтесь настольным теннисом. И не забывайте принимать участие в турнирах. Возможного, возможно даже... Один раз в месяц. Но это тоже огромный плюс для вас. Всем спасибо. На связи был Кузнецов Никита. Увидимся.